Здорово. Ну... Как ты? После последнего новогоднего обновления, когда нам добавили новый инвентарь, большинство игроков столкнулось с такой проблемой, что этот инвентарь засыпался достаточно большим количеством номерных знаков на автомобиле, которые на покупали в свое время эти игроки, в том числе и я. Я закупал порядка 11-12 таких номерных знаков. Раньше они все находились в команде MyPlates и не захламляли наш с тобой инвентарь. Что в итоге произошло с выходом последнего глобального обновления. Ну и по-прежнему многие игроки... В том числе и я не знали, как теперь вообще избавиться от этих номеров, как их можно слить в гос. Да, на данный момент по-прежнему можно продавать все эти номерные знаки на торговом центре другим игрокам, но проблема в том, что не каждому нужны все эти номера, а также не каждый готов выкладывать за них довольно большую цену. К примеру, те дешевые номера, которые мы покупали по 30 тысяч рублей, не каждый сейчас купит на торговом центре за ту же трицаточку. А в гос раньше эти номера можно было слить примерно за ту же сумму. И сегодня я тебе покажу реальную работу способ который мне подсказал один подписчик как можно на сегодняшний день сливать все эти номера в гос за те же деньги как это было например раньше не знаю баг это или фича возможно в будущем это пофиксят но по крайней мере на сегодняшний день я уже смог слить два своих стареньких топовых номера которые я думаю после просмотра этого ролика ты сможешь поймать в гибдд кстати не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике среди всех серверов и РП. Все условия ты видишь на своем экране. но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! Буквально на днях один мой подписчик, Антон Сауленко, написал вот такую вот вещь. Он говорит о том, что нашел способ, как продавать номерные знаки в ГОС. Это делается с использованием авто. К примеру, у тебя поставлен на тачку номерной знак. Ты его можешь слить государство, команда слэшкар и там снять номер с авто. Там открывается меню, как в команде MyPlates, то есть как это было раньше и ты просто можешь продать этот номер авто в ГОС. Я так слил ненужный номерной знак в ГОС. Спасибо Антону Соуленко за такой вроде бы простой, но в то же время довольно непонятный способ. Наверное многие, как и я, после данного обновления что одевали, что снимали эти номера со своего автомобиля, конкретно именно через инвентарь, подойдя к своей тачке. Я уже пробовал приезжать на БО и пытаться слить свои номерные знаки вместе с автомобилем в ГОС, чего конечно же система нам не дает сделать. Система не позволит нам вообще продать автомобиль либо в гос, либо другому игроку, если на нее одеты на данный момент номера. перед продажей их будет необходимо снять. но оказывается не обязательно снимать и одевать номера через инвентарь, находясь у своего авто. как говорится все гениальное просто и лежит на поверхности. нам с тобой достаточно просто ввести команду /car, выбрать необходимый автомобиль, загрузить его, если он не загружен, опуститься в самый низ и выбрать графу снять гос номер. также выбираем гос номер, который сейчас одет на этот автомобиль. после чего там с тобой доступно целое меню взаимодействий с этим номером. Мы можем как снять этот номер, так и продать его игроку, обменяться с игроком номерами, продать государству и еще есть какая-то информация о блокировке. Но ну, естественно выбирая графу продать государству, у нас с тобой появляется предложение о его продаже за его госстоимость, как это было раньше через ту же самую команду MyPlates. Я прекрасно помню, что данный номер приобретал за 30 тысяч рублей и раньше эти номера реально уходили в год за ту же сумму через команду myplates за 28 500 и старая система реально осталась на данный момент просто выглядит она теперь немного по-другому и расположена совершенно в другом месте также нам это не обязательно делать совершенно на бу рынке мы это можем сделать абсолютно в любом месте хоть у своего дома где-то только что загрузил свой автомобиль если уже одни номера из своего инвентаря после чего ты можешь одеть следующие и провести всю ту же самую манипуляцию чтобы послевать абсолютно все ненужные номера в год Единственное, что я заметил, здесь присутствует некая КД, которая не позволяет нам сливать эти номера одни за другими ежесекундно. Но если ты только что слил свой номер в ГОС, после чего система тебе отказывается делать это повторно уже с другим номером, тебе достаточно просто-напросто перезайти в игру. После чего ты снова сможешь повторно слить еще один такой государственный номер. Данное ограничение в системе чем-то мне напомнили прошлую систему команды Slashback, когда мы с тобой забирали с почты промокоды или рефералки. И после вывода каждой система нам не дала повторно выводить снова еще какой-нибудь проме с тобой опять же перезаходили в игру и выводили повторно здесь примерно все то же самое опять же повторюсь я не знаю баг это или фичи недоработка ли это какая-то или разработчики не уследили в скором времени все это дело пофиксят скажу лишь одно на недавней пресс конференции был поднят вопрос о том что добавят ли нам возможность сливать номерные знаки в гос на что админы ответили что да такая возможность будет добавлена то есть получается что большинство игроков до сих пор не знает как это сделать раз задаются таким вопросом а также судя по всему администрация не в курсе что есть некие способы как это все-таки реально сделать раз дают ответ о том что в будущем добавят такую возможность так что еще раз огромное спасибо моему подписчику который подсказал нам такой вот интересный способ и если тебе была необходима такая возможность то конечно же пользуйся пока она есть пока она работает будет ли она работать и в будущем я честно говоря пока не знаю но уже на данный момент я хотя бы немного смог освободить свой без того перегруженный инвентарь. Кстати, если тебе понравились эти номерные знаки, я думаю, ты можешь их в ближайшее время уже попытаться словить в ГИБДД по госцене, пока их не забрал кто-нибудь другой. Ну а на этом у меня пока что для тебя все, спасибо тебе, что ты заглянул. Пока!